приветствую всех и мы продолжаем работу над инвентарем и все что с ним связано и в этом уроке мы рассмотрим дополнение к функции от item to inventory то есть добавление предмета в инвентарь и также мы уже перейдем к перемещению слотов к экипировке итак переходим в компоненты инвентаря в нашу функцию add item to inventory добавление предмета и здесь нам нужно будет создать две переменные это empty slot index то есть индекс uh, пустого слота и также find empty slot то есть uh, найден ли пустой слот uh, тип переменной integer первая и вторая boolean uh, и давайте я покажу что с ними нужно сделать Итак, когда мы э, делаем for each loop break э, мы ищем э, слот в массиве э, в котором э, собственно нет информации то есть мы находим пустой слот и мы также проверяем на валидность если наш пустой слот найден мы проверяем на валидность его класса то есть пустой ли слот э, либо же слот заполнен. в случае если слот запом... заполнил мы выставляем find empty слот ставим false то есть у нас этот слот автоматически пропускается и у нас идет следующий индекс к примеру если у нас был индекс 0 у нас здесь false дальше мы идем с индексом 1 снова проверяем и в случае если собственно у нас класс не валиден, значит у нас слот пустой и мы записываем это в локальную переменную empty слот индекс после чего мы ставим find слот true и собственно завершаем наш поиск по массиву после чего нам следует проверить по завершению поиска, поскольку у нас может поиск завершиться, к примеру, у нас инвентарь полон будет, и у нас поиск завершится все равно, и мы как бы должны проверить был ли найден слот, поэтому мы используем булевую переменную find empty slot. Мы проверяем true или false. В случае если мы нашли пустой слот мы записываем setter элемент индекс в инвентарь по empty slot индексу. То есть мы получаем индекс из нашего лупа, записываем в локальную переменную. И в случае если у нас find empty слот uh, true, то мы по этому индексу в этом массиве инвентаря запишем item to add. Item to add является вот этим входом, да, мы этот вход можем вызвать как переменную, чтобы не тянуть вот, вот сюда узел, поскольку это нам может потом помешать, мы можем запутаться, так можно сделать намного удобнее. Ну и следующее, что мы должны сделать, это либо обновить инвентарь, либо не обновить инвентарь, в случае, если инвентарь открыт, то нам нужно сделать refresh inventory, эту функцию мы рассмотрели в прошлом уроке, если же не валиден, то мы просто закончим выполнение этой функции. В случае если пустой слот не найден, поскольку пока что у нас стака нет, и если слот не найден, то мы просто при срингом выводим full инвентарь, то есть инвентарь полон и мы больше ничего не сможем добавить. И собственно на выходе функции add у нас есть выход add. Мы ставим False, то есть мы предмет не добавили. И в таком случае, да, мы в самом предмете указываем uh, проверку на interact item uh, add. Если True, тогда мы можем удалить предмет со сцены, поскольку мы с ним взаимодействовали и подобрали его. Если же у нас здесь будет False, то тогда мы ничего не будем делать. это все что касается функции добавления предмета в инвентарь и теперь давайте приступим наверное я расскажу как сделано перемещение в экипировку поскольку я записывал урок и к сожалению там не записалось изображение записался только звук Поэтому я объясню, там тоже ничего сложного И оно работает в принципе так же как и инвентарь То есть мы перемещаем информацию с пустого слота в заполненный и наоборот Либо же просто меняем местами наши слоты Так, ну и начнем с основного Основное у нас это переменные, которые нам нужно создать Uh, я решил не создавать отдельную переменную для каждого слота, а сделал Equip and Slots uh, массивом, то есть так же как и инвентарь. Uh, на наших Base Item Objects мы создаем массив Equip Slots, uh, то есть тип переменной такой же как и инвентарь. Это нам упростит работу, чтобы мы каждый раз не проверяли каждый отдельный слот, да, мы можем просто выполнить поиск по массиву и в случае чего это все перезаписать. И первая функция, которую нам нужно создать, это initialization equipment slot. То есть эта функция у нас будет вызываться на begin play точно так же как в инвентаре. Мы здесь указываем количество слотов экипировки. да? Вы можете указать абсолютно любое количество слотов экипировки. То есть это будет зависеть от того, сколько их вам нужно. Это важный момент, поскольку у меня на данный момент получается их а, по последнему индексу 11. А, поэтому если у вас их будет больше или меньше, вы здесь должны указывать свое число. И, собственно, здесь мы делаем то же самое, что и с инвентарем. Мы создаем пустые объекты с пустой информацией а, и записываем их в equipment слот. То есть, таким образом, мы имеем массив с заранее известным количеством элементов. А, и мы уже работаем конкретно с этими элементами, которые уже записаны в этот массив. Ну и после чего а, мы переходим в венграф и вызываем а, после Initialization Inventory мы вызываем Initialization Equipment Slot. То есть это все происходит один раз по Begin play, когда у нас начинается игра. А, так, следующее, что мы разберем, это, собственно, Equipment слот. Equipment слот он ничем не отличается от слота Давайте перейду тут дизайнер от слота инвентаря единственное что в моем случае я для примера решил сделать что иконки могут быть разного размера то да? то есть не, не только кубики но какие-то другие размеры у иконки могут быть поэтому вот архитектура сайс это размер собственно нашего слота Дальше у нас background, то есть какая-то картинка, и также image. Но есть одно но. А, так, так, так. background такой Да. А, Во-первых, мы должны указать то, что это переменные. background такой слот переменная и также image переменная. И давайте начнем с Image. Я покажу, что здесь за байн. Во-первых, на event graph нам нужно на event construct сделать каст на нашего персонажа. Пока что лучший способа я не нашел, как передать информацию конкретно о нашем персонаже его инвентаре. Поэтому мы пока что здесь сделаем каст. И дальше мы пока что не смотрим нам нужна переменная собственно нашего персонажа дальше мы вернемся в байнд к нашей иконке да кто не знает как создать байнд у нас здесь есть brush это у нас border мы кликаем сюда и create binding. и у нас создастся функция переходим в эту функцию и, собственно что мы здесь делаем мы делаем на валидность персонажа проверяем поскольку экипировка у нас находится только у персонажа дальше мы берем item object item object переменная это созданная непосредственно в equipment слоте тип переменной base item object и мы также проверяем ее на валидность и из этой переменной мы э, получаем image, да? image проверяем на валидность. если у нас валиден image, мы записываем image из item object если же у нас image не валиден, то мы сюда будем записывать empty slot текстуру. то есть э, в экипировке, как вы знаете, обычно э, ну такой вроде бы силуэта указывается примерно, что туда можно положить. То есть какой-то тип объекта для того, чтобы игрокам было удобнее воспринимать эти слоты и они в принципе, понимали, что туда можно поместить. Поэтому мы создаем Empty слот текстуру, куда мы уже непосредственно в этой переменной будем указывать в нашем главном виджете, где у нас находится экипировка и инвентарь. Собственно, empty слот текстура, она у нас должна быть, это переменная instance editable exposed on spawn для того, чтобы мы могли э, вносить информацию. Давайте сразу же быстро пробежимся по переменным которые нам еще понадобятся. А, собственно, empty слот текстуру мы только что разобрали. Background слот текстура, э, мы также эту переменную можем задать, да тоже тип переменной текстура 2D, э, для того, чтобы мы могли Прям в редакторе собственно, указывать background слот, то есть это какая-то рамка слота, может быть, может быть там какой-то черный фон или рамка с фоном, в принципе в зависимости от текстуры. И чтобы мы могли менять, это нужно для того, что у нас слоты могут быть разного размера также переменная item object это переменная ссылка на объект которых будет храниться или уже хранится нашей экипировки ссылка на персонажа и давайте сразу разберем слот type слот type это у нас типы слотов, которые могут быть для экипировки. У меня это нон, шлем, торс, руки, ноги, одноручное оружие, двуручное, огнестрел, щиты, стрелы и какой-то дополнительный слот. Ну, к примеру, чтобы помещать там аптечку. Ну, к примеру, для быстрого взаимодействия. Вот такое количество слотов у меня. Вы можете, собственно, себе задать те слоты, которые нужны лично вам. Давайте я открою Enumeration, вот этот Enumeration, где у меня добавлены, собственно, эти параметры. Вы также создадите себе Enumeration. Думаю, с этим проблем не возникнет. Так, вернемся к слоту экипировки и перейдем в Event Graph. Собственно, как мы записываем ссылку на item object вот наш этом object то есть чтобы получать информацию о том какой предмет хранится непосредственно в слоте экипировки хочу здесь уточнить что мы всю информацию будем хранить в массиве equipment slots который находится у нас в нашем инвентаре это переменная в ней будет храниться вся информация а виджеты в свою очередь просто будут из этого массива получать нужную им информацию вместо того чтобы э, как бы хранить информацию в виджетах в случае если мы его удаляем то мы уже не получим доступ к информации поэтому нас это не устраивает и мы храним информацию в массиве Переходим в equipment slot, и что мы здесь делаем? Мы, собственно, из нашего игрока достаем инвентарь и достаем переменную equipment slots. Дальше мы берем get, чтобы по индексу достать информацию. И в качестве индекса мы будем использовать slot type, поскольку в нашем enumeration это помимо буквенных значений, оно также является цифровыми значениями. И их можно использовать также как индексы. Единственное, что здесь тип числовых значений byte, а не integer, поэтому нам нужно проводить конвертацию. Но конвертация проводится нормально, все работает, поэтому за это можете не переживать. И в случае, да, с нашими индексами: То у нас будет здесь Non это 0, Шлем 1, торс 2 и тому подобное от 0, собственно, до количества ваших Параметров а, вернемся в эквипенс слот, и что мы здесь делаем? Мы создаем переменную слот а, type, которая также является Instance Editable и Expose on Spawn. Для того чтобы мы. Я потом покажу, где мы это все указываем. А, и, собственно, нам нужно здесь сделать конвертацию. Кто не знает, как вызывается эта нода, а, это у нас мы просто можем прописать байт to int в скобочках байт и у нас будет конвертация да и мы можем подключить и мы записываем это все в непосредственного переменную то есть в случае если у нас будет в массиве слот пуст то мы собственно и запишем то что у нас слот пуст и у нас уже отыграет э, наша функция get_image_icon, которая является байдом к нашей текстуре и мы укажем empty слот текстуру в случае да если у нас image valid, то мы укажем здесь э, нашу текстуру предмета которая хранится в свою очередь в объекте. вернемся к вам графу и у нас есть здесь такой вент называется event pre construct который вызывается перед констрактом и здесь есть такой параметр из дизайн type этот параметр отвечает за то что мы можем изменять информацию во время дизайна самого виджета и собственно для того чтобы это мы могли сделать здесь Uh, у меня указывается set brush from текстура нашего image. Image это у нас, собственно, бордер, в который будет добавляться иконка предмета. Uh, и записываем мы здесь empty слот текстуру. То есть я могу empty slot текстуру указать и сразу видеть, как она будет выглядеть. Дальше background equip слот background слот. Background equip слот, переходим в дизайн, и это у нас также бордер, который находится под имиджем, также является переменной. И мы в него записываем background слот. Также переменная из City Block Spawn для того, чтобы мы могли указывать это в редакторе. И таким образом мы можем менять э, наши иконки, э, наши бэкграунды для слотов э, прямо в нашем дизайнере, то бишь здесь. Э, давайте сразу я перейду в виджет. У меня он выглядит пока что вот так. То есть сверху у нас экипировка. Здесь у нас инвентарь. Ну, здесь дополнительная информация. То, что вы видели, здесь еще было окно. Здесь окно. Я пока что это скрыл, поскольку немного оно мешает работать с этим. Поскольку у нас здесь и так уже довольно-таки много элементов. Так, собственно, о чем я и говорил? То, что мы можем здесь менять наши параметры. То есть у нас в дефолт, когда мы делаем instance edit, был expose and spawn. Открываются переменные, и мы можем сюда добавлять а, какие-то значения. К примеру, слот Type у нас здесь стоит шлем. А, empty слот текстуру, к примеру, мы можем выбрать другую. Да, текстура пустого слота сразу у нас меняется прямо в редакторе. Поэтому это очень удобно чтобы мы могли сразу в редакторе посмотреть как это выглядит и каждый раз не заходить в игру ну и собственно бэкграунд слот делает то же самое да, мы можем здесь выбирать какие-то бэкграунды так единственное что фрейм у нас здесь стоит я не посмотрел что там стояло Uh, ну и собственно количество слотов у меня выглядит это так вы можете у себя выставить абсолютно как вам хочется uh, собственно это все является equipment слотом вы здесь просто находите user created находите здесь ваш виджет UI equipment слот uh, давайте я на canvas панель вытащу его Дальше можно нажать size to content. Да, у нас появляется дополнительный слот. Ну и собственно выбираем тип слота. К примеру fire weapon. Здесь мы можем в БТ слот текстуру выбрать. И можем выбрать какой-то background этой текстуре. Да, в принципе это не имеет какого-либо значения и выставляете его собственно, верстаете так, как вам нужно не обязательно повторять, как у меня я сделал, как мне удобно вы можете сделать, к примеру, как по стандарту делать то, что у нас посредине персонаж и по бокам, к примеру, здесь экипировка здесь у нас оружие ну то есть, как вам удобно Дальше здесь функционала, в принципе, как вы можете увидеть, здесь нет никаких функций. Здесь просто размещение виджетов, сама верстка, как это должно примерно выглядеть в игре. И, собственно, давайте перейдем к перемещению. И начнем мы с функции onDrop. Я думаю, хотя она довольно таки большая. Давайте он Drag Detected. Он uh, Drag Detected. Собственно, у нас здесь uh, происходит то же самое, что и в слоте инвентаря. Мы создаем uh, Create UI Inventory Drag Slot Widget. Uh, единственная ремарка. Давайте я открою этот widget. Добавлены две переменные, а именно индекс и слот инвентарь. То есть, это ссылка на слот инвентаря, это ссылка на индекс слота инвентаря. И эти переменные, собственно, открыты. Instance Editable и Expose он Spawn. Давайте вернемся. Мы создаем виджет. Добавляем его в Create Drag Operation для того чтобы мы могли его двигать. Этот созданный виджет. Payload указываем self, то есть ссылку на себя. Собственно, мы с помощью этого payload а в дальнейшем будем брать информацию из equipment слота. Ну и return value. Дальше давайте в Mouse перейдем. И в маусе мы сделаем следующее: мы достаем переменную item object, get, делаем convert to get, с него достаем item reference, в нашем случае это класс, проверяем класс на валидность, и если класс валиден, то мы делаем detect drag if pressed на левую кнопку мыши и return not собственно начинаем передвижение виджета если же у нас не валидно то мы блокируем передвижение виджета и вообще какое-либо с ним взаимодействие и теперь давайте перейдем собственно в функцию onDrop последняя функция в нашем виджете которая собственно довольно таки Обширная в информативном плане. А именно что мы делаем? Мы из Operation достаем payload. Делаем каст на Inventory Drag слот. Это слот, который мы перемещаем. Достаем из него ItemObject. Из ItemObject мы достаем Equipment Type. То есть в нашем item object. Давайте я его открою. У нас есть переменная equipment type. Это equipment type. Собственно, с нашим типом экипировки. Чтобы мы могли у предмета также это выбрать. И сравниваем с типом слота. У слота тип переменной тот же самый. Equipment type. То есть если у нас шлем предмет и шлем слот тогда у нас будет true и мы сможем дропнуть этот виджет в нашу экипировку и перезаписать информацию если же у нас false то мы ничего не делаем а если мы ничего не делаем то у нас автоматически виджет собственно вернется на свое место Дальше мы из драк слота берем индекс и берем item-object. И, собственно, здесь мы делаем примерно то же самое, что и в слоте инвентаря. Мы рассматривали это в уроке. Единственная ремарка, то что мы а, на второй сет array элемент мы здесь информацию записываем в equipment-слот, не в инвентаре. А в equipment да если мы посмотрим функцию дроп здесь мы все делаем в инвентарь записываем в инвентарь то в equipment слоте мы записываем это в equipment слот и в случае если у нас эквипмент слот пустой то мы эту пустоту как бы запишем изначально в наш инвентарь на слот, который мы перетаскивали, а сам предмет запишем в Equipment Slot. И, собственно, наоборот. Здесь на индекс мы используем также слот Type, конвертированный в integer, что является индексом конкретно нашего слота экипировки. Ну и здесь уже то же самое. Единственное, что мы берем слот Inventory, из нашего drag слота который мы двигаем и здесь мы записываем э, локальный темп item это локальная переменная темп item э, записываем непосредственно в э, инвентарь то есть для того, чтобы не обновлять полностью весь инвентарь, мы обновим только тот слот, с которым мы взаимодействовали. Это является все обновлением самих слотов. То есть если мы не сделаем это, а сделаем только вот это, то у нас обновится значение в слотах. Но когда мы откроем и закроем инвентарь, то у нас, собственно, здесь ничего не будет, здесь ничего не изменится и у нас все вернется в исходную точку, ну то есть мы как бы предмет не добавим в экипировку и не уберем из инвентаря, поэтому это следует учитывать. Ну думаю здесь ничего сложного, мы это все разбирали непосредственно в предыдущем уроке, и давайте перейдем теперь в инвентарь слот. инвентарь слот здесь есть также ремарка то что мы здесь кастуем теперь не на инвентарь слот а на драг слот то есть слот который мы перемещаем в нем будет храниться временная информация о том слоте который мы собственно двигаем и мы из него достаем индекс записываем в сетор элемент из него достаем item object записываем в этот элемент и слот инвентарь мы также записываем сюда то есть это в случае если мы перемещаем между слотами в инвентаре вот так я думаю изменения будут видны здесь В принципе переменные те же самые просто мы берем их немного из другого места и это нужно было для того чтобы мы в дальнейшем сделали следующее хотя я в принципе думаю если вы оставите тот функционал то оно как бы особо вам ничего не поменяет ну, в принципе, да, думаю, не поменять Но лучше сделать, конечно же, через этот э, каст На драк виджет И из него брать информацию Поскольку мы также из Drag Widget берем в экипировку э, В случае, если у нас каст э, fail Да, каст не прошел Значит, мы перемещаем не между слотами в инвентаре, а между чем-то другим. К примеру, мы там мимо инвентаря вытащили, либо же мы переместили в нашем случае Cast to UI Equipment Slot. То есть мы переместили на слот и мы собственно проверяем Item Object, Item Reference. Если он не валиден, то в таком случае мы собственно делаем Примерно то же, что и здесь. А именно мы э, берем... Э, это в случае, если... Повторюсь, эта логика касается перемещения из экипировки в слот инвентаря. То есть здесь мы рассмотрели из инвентаря в экипировку в инвентаре это наоборот это из экипировки в инвентарь то есть чтобы вы не думали что у нас какая-то одинаковая логика и там и там просто она находится в других местах и я бы не сказал что она прям такая одинаковая функционал схож но мы как бы работаем наоборот в этом случае собственно мы берем игрока берем его инвентарь и записываем слот-индекс, сеттер-элемент нашего инвентаря, item-object из equipment-слота. Собственно, второй сеттер-элемент мы перезаписываем equipment-слот из инвентаря, и индексом является тип слота, который мы берем из каста equipment-слот. И записываем item object конкретно этого слота и здесь происходит то же самое для обновления информации то есть мы item object записываем в локальную переменную для того чтобы сохранить информацию дальше item object мы перезаписываем перезаписываем мы на item object из equipment слота и также мы записываем item object в equipment слоте на локальный item который мы записали перед перезаписью item object в слоте инвентаря ну и здесь у нас труб также у нас здесь труб uh, так так так drag cancel, drag по-моему я пока что еще не использую поэтому мы его отключим и, в принципе можем удалить ну и собственно к финалу к финалу что мы имеем давайте я запущу это все единственное что у нас нет объектов давайте я выставлю объекты Давайте я здесь укажу какую-нибудь иконку. Ну, к примеру, здесь такую. А здесь вот такую. Заходим, можем открыть инвентарь. Он у нас выглядит пока что вот так. Можем подобрать два предмета. Открываем. Собственно, мы можем передвигать по инвентарю. Отладкой мы можем добавить еще несколько объектов. Собственно, они будут записываться только на пустые слоты. Эти объекты мы подобрали со сцены, мы можем их и копировать. Единственное, что я не помню. Ага, вот сюда я их выставлял. То есть тип предмета мы должны указать класс дефолт в инвентаре айтамах мы можем указать к примеру ну давайте укажем шлем и таким образом мы просто create child делаем получаем э под класс и в нем мы можем установить другую информацию и уже использовать для других слотов экипировки подобрали можем поместить в шлем помещаем другой они меняются местами собственно как вы видите можем снять можем их также между собой поменять местами где бы они ни были но если мы из экипировки вытаскиваем на какой-то слот то у нас ничего не произойдет поскольку я решил сделать так чтобы они не менялись местами а к примеру, если у нас полон инвентарь да, мы просто снимаем да, мы не можем снять какой-то дополнительный предмет а можем ну, в дальнейшем сможем просто его выбросить Ну пока что у нас этот функционал не работает вот такой урок также мы можем добавить количество предметов да, менять их между собой и в случае, если мы будем снимать, у нас ничего не снимется. Ну и добавлять новых предметов мы не сможем, поскольку у нас уже инвентарь заполнен. Ну эти предметы, которые мы добавляем, они не соответствуют а, по типу слота, поэтому мы его также экипировать не можем. Это у нас все работает. На этом мы урок закончим, если у вас будут какие-то вопросы, вы можете их задать в комментарии, если что-то непонятно, или же написать в дискорде, ссылочка в описании, если будут возникать какие-то вопросы, на все отвечу, кому что непонятно, если могу помочь, то помогу, поэтому всем спасибо за просмотр и всем пока.